Всем привет! Итак, сегодня установим игру Red Alert. Да, в Ubuntu можно много устанавливать игр. Ну и сегодня установим Red Alert. Для установки мы воспользуемся вот такой программулиной, таким пакетом Snap. В Ubuntu с 16 версии добавилась новая возможность установки. То есть, есть возможность установки из синаптика, из менеджера пакетов, этого software Ubuntu Center, можно из терминала с помощью sudo apt-get install, а можно с помощью snap. В Canonical говорят, что snap довольно-таки хороший способ установки, то есть, и там безопасный, и все такое, и все такое. Короче, не знаю, но сейчас мы попробуем установить на Red Alert игрушку и в нее немного поиграть. Короче, что нужно для того, чтобы установить пакет с помощью snap? Нужно от имени администратора sudo набрать такую команду snap, дальше install и пишем Red Alert. У нас он пишется вот так вот в репозитории snsra. Итак, вводим пароль. И у нас пошла установка. Ну, как вы видите, немного отличается. И что? Что? Установилось? Что же делать? Давайте попробуем э здесь поискать. Red есть. Есть у нас Red Alert. Ну, давайте запустим. Фанатам Red Alert посвящается. Ну, конечно же, запускается эмулятор. Э эмулятор. Эмулятор. Э сейчас идет настройка. Ну, Вайн, да, эмулятор Windows. То есть там есть виндовые библиотеки, и, соответственно, с помощью Вайна можно запускать различные Windows программы. Ну что, ну что, где Редалер? Где почему я его не вижу? Но пока идет <coughs> настройка. Так вот, с помощью этого нашего snap а, можно можно можно что-то посмотреть а давайте с, пока запускается snap а, и какие-то команды snap лист <coughs> вот так вот или чё а наверное надо две. не понял вот так вот что ли так а что это за список это какой-то непонятный список список чего? А, это, наверное, список того, что у меня уже установлено. Так, что такое? что то надо еще установить. Full game install. Г, ага, оно еще устанавливается. Ну, да ладно, English. Пусть будет English. Какие еще языки? Да English. Что нам делать? Так, принимаем. Нихт, нихт, нихт, нихт ничего я не читаю мне это все не интересно а, м -м -м -м -м. ну да вроде вроде все так как надо нихт нихт э -э install окей ждем установки вот так вот да то есть можно много всяких игр ну сейчас дождемся установки и попробуем запустить но еще устанавливается Ну а кто не знает Рыдалерт это местами Где-то культовая игра Ну потому что в нее рубились Ну я в том числе рубился Это красная угроза Это такая стратегия В которой как всегда нужно развиваться Нужно грабить, убивать, насиловать И все такое Ну и как всегда добро должно победить зло Вот Но довольно интересная игра Ну посмотрим как она все-таки запустится но обычно обычно последние версии ubuntu уже довольно хороши и они в принципе могут запускать вот самонастраивать wine под конкретную игру и запускать и можно даже играть я вот запускал fallout 1 2 и вполне себе ничего было да Нормально была игра, без глюков, все работало, все красиво, поэтому можно много всяких игр запускать. Так, что тут ланч? Ну давайте запустим финиш. Итак, ох ты, play online, а settings что у нас тут в settings? Windows нет, нет нам надо full screen, renderer DirectX. Давайте open ГЛ. И чё? Где тут применить? play Играем оффлайн. Опачки. Надеюсь, вы это видите Так. Курсор. Где мой курсор? Почему он не работает? Это едет танк и походу он едет кого-то убивать. а Он не доехал. Ну, бывает. Так. Стартуем новую игру. Ноу. Не. Кастом. Не. Миссии нам не надо. Или возьмем что это такое? Я в другую какую-то играл. А, а это какие-то миссии. А я не хочу. Я хочу а в мультиплеер. Не, не, не, не надо мне. А локальная как-то здесь есть. Лот. Блин, ладно, давайте я попробую какую-то миссию выбрать. Давайте. А, миссия 8. Окей. Изи, а, normal, Нормал, конечно же. Так, пробелы, эскейпы. Escape работают, окей, опачки, опачки, вот он я, нормально, смотрите, это какой-то не тот редалер, я в какой-то играл другой. Так, ладно, нам это у нас база, база да, ее нужно поставить, слушай, ну мелочь, иди-ка ты сюда, ты мне тут мешаешь. Так, ее надо где-то на ровном месте, вот-вот-вот, ставим базу, есть, строим, строим, это что у нас, походу это электростанция. Сейчас забасаем электростанцию. Вот сюда. Что-то как-то все мелко. Как-то все мелко. Где тут? Гейм. Ab... Нет, нет, нет, нет, не надо мне это увеличить не могу. Ладно, так, что мне еще надо построить? Flame Tower. А это что? Power? А это чё? А мне. Вот, мне надо завод, который будет собирать вот эту вот фигню. Вот эта фигня это ресурсы. И благодаря этим ресурсам мы развиваемся. Короче, это какая-то, блин, это больше мне напоминает игру Тиберион Сан, чем Реддальерт. Я в какой-то другой Реддальерт, если честно, играл. О, он отличался. Это больше на Тиберион Сан. Надо будет самому, кстати, поиграть. Так, два танчика. Почему они такие мелкие? Надо было, наверное, разрешение разрешение увеличить. Да, ну, скорее всего, даже не то, что скорее всего, когда эта игра раз разрабатывалась в Full HD, не было еще. Соответственно, вот оно так выглядит. А, выглядит. А, ну, <coughs> попробуем. Так, что у нас тут? А, завод, завод построился, надо недалеко от базы. И, по идее, сейчас выйдет собиралка, и она будет собирать. Есть. Дальше, бараки. Надо построить бараки, потому что скоро... Придут, могут прийти негодяи. Кстати, а где? Это я в конце карты, в углу. Ух ты, и палы. Ну, давайте вот тут барак построим. Чё еще надо построить? Так, я могу теперь строить солдат. А мне надо бы... Надо бы... Это что такое? Кеннелл, что Будка какая-то. Хм, что это такое? Фиг Так, ну-ка... И опа опа опа, опа какие-то негодяи он уже бегут ребята бегом сюда атакуем давай давай так ага, собаку можно построить и чё вот я понял это будка для собаки значит мы можем сейчас настроить кучу собак и собаки эти будут в какой-то... То ли в Red Alert, то ли в подобной игре на вот эту ерунду нельзя было заходить, потому что тратилось здоровье. Потому что это какие-то минералы такие. Не очень. И... О, радар. Построим радар. Ну, нормально. Слушайте, а если я изменю разрешение? Давайте я сохраню миссию. Там как-то 1, 2, 3. Да. И выйдем выйдем и где-то тут э, настройки их тут нету э, давайте вот тут настройки почнут Да что ты такое говоришь как это опачки э, please check э, давайте еще раз red alert запустим ну во давайте выберем наверное наверное блин какое бы разрешение давайте 1440 на 900. А ну-ка. А ну-ка. Что у нас получится? О, вроде бы... Совет. За советы я играю. О, так вроде получше. Смотрите. Нормально. Так, ты собирай. Че ты сюда приехал? Ты это... А, ты уже полный. Так отвози. Странные люди какие-то. Так, радар строится. Ну-ка, собачка, беги разведывай. Со звуками, наверное, конечно же интереснее. Она там бежит и лает, такая гау-гау. Так, есть радар. Ну, карта что-то небольшая. Не... Это что такое? А, это я переключаю режим, типа, типа казантипа. А, так, это у нас какая-то пушка, которая стреляет, бараки. А, вот это я еще не строил. А что, институтов нету? Должны же быть. Так, вот этот доллар, насколько я помню, да, это продавать здания. Это ремонтировать, если какие-то здания... Ёлы-палы, блин, там стреляют. Надо со звуками играть. Я просто при записи звуки не слышу. Поэтому... Так, и что это такое? а это типа... Этот, как его? Ну, ангары, куда можно ресурсы ресурсы да они могут не влезть а в общее хранилище это дополнительное хранилище так давайте тогда я еще построю вот эту пушечку ну а куда это они стреляют ух ты блин уже на выходе меня он ждал какой-то типа бункера зод и там были негодяи а вот Наверное, сначала танк надо убить. А он ремонтируется? Зараза. Блин, а как мне танки строить? Короче, строим... А как сразу сказать, что 10 штук стройтесь? Непонятно. Ладно, ладно, вон бегут какие-то... Так, давайте валите а, от... Они... Короче, я их потерял. Да? Ремонтировать не могу. Это, походу, стационарный пункт, раз он ремонтируется. Да что вы делаете, ребят? О, это гранатометчики. Гранатометчики. Ну, что-то они не... Ладно, в принципе, играть можно. В целом, суть этого видео была в том, чтобы показать, что можно установить игры и в них играть. Посмотрим еще на несколько игр. Посмотрим еще на родные игры убунтовские uh, которые есть в репозитории да потому что это не родная игра как вы видели нужен вайн да эмулятор но мы ничего не делали как вы видели я просто ввел команду нажал enter и все установилось и я и я просто начал играть и получать удовольствие вот ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока